так друзья, Мерседес С400, 3-литра битурба, демонстрация работы регулируемого выхлопа. Значит, машинка на стейдж 2, сделанная нами, удалены катализаторы, установлены даунпайпы, ну и плюс, собственно говоря, регулируемый выхлоп. Сейчас закрываю заслонки, меряем, слушаем выхлоп на закрытых заслонках. Так, теперь демонстрируем вам звук На открытых заслонках Слушаем Всем кому понравилось чем вас в гости Будем делать вам так же